Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Сморокова, и в этом видео я хочу поделиться своими впечатлениями о прохождении своего обучения у замечательного человека, Надежды Бердова. Я работаю преподавателем спецдисциплин и в свободное от работы время на просторах интернета изучаю интересные для меня программы, редакторы, вебинары, курсы. Создание роликов я облеклась еще два года назад и знаю, что создавать их можно в различных программах. Я пользуюсь программой Прошел Продюсер, и мне она очень нравится своим множеством различных эффектов. Я давно мечтала создавать ролики с записью собственного голоса, но из-за проблем моего компьютера это невозможно было сделать. И вот в социальной сети 100 курсов я прочитала статью Надежды Бердовой о приглашении в коуч-группу «Создай свое первое слайд-шоу». Я, не задумываясь, согласилась, решила попробовать и не ошиблась. К Надежде я раньше обращалась за помощью в работе с компьютером. Надежда объясняла и показывала мне, что нужно делать. Все было просто, понятно, поэтому после прочтения объявления я сразу решила – пойду. Коуч занималась с нами ответственно, грамотно, сознанием своего дела. Я получила хорошее знания, позитивный настрой. Прежде всего, при обучении у Надежды меня привлекла ее открытость. Честность. Материал подается четко и максимально доступно. И очень-очень много практики. Интересные задачи, которые приятны и их хочется делать. Материал излагается доходчиво, последовательно. Обучение идет в режиме практического выполнения действий каждым участником. Домашние задания тщательно проверяются, указываются, где допущены ошибки, как их нужно исправить. Что мне понравилось? Познакомилась с новыми для меня программами «Слайдшоу -кре Креатор» и «Ауден Сити». Научилась правильно сохранять подготовленные материалы для работы. Узнала нужные функции программ, интересные и полезные сервисы. Научилась производить запись голосового файла, запись голоса на фоне музыки и объединять их в один аудиозвук. Научилась выполнять подбор музыки по длине видео и добавле... или добавление картинок. Такое обучение приводит к наилучшим результатам в кратчайшие сроки. Всем, кто хочет овладеть новыми знаниями, советую, приходите на обучение к надежде, и вы не пожалеете затраченного времени. От всей души хочу пожелать всем здоровья, успехов в дальнейшем развитии, процветания и семейного благополучия.